И это качество особенно важно для князя, для главы, для вождя. талан, счастье. Счастье – вещь безумно важная. Его существование инстинктивно всегда чувствовал человек. Те, у кого интуиция развита, особенно даже сегодня, может почувствовать, чем закончится для него данная конфликтная ситуация. Одержит а он верх или не одержит? Счастье с ним или счастье его оставляет? О счастье пишет Наполеон, в счастье верит в вожди 20 века, безумно верит в русском языке. Осознание необходимости счастья и опасности остаться без него сохранилось в причитаниях, бытовавших в нашем крестьянстве чуть ли не до Великой Отечественной войны. Когда все было плохо, крестьянка старая или крестьяне, в зависимости от того, как в данной семье была ситуация, садился на пороге дома, обнимал голову руками и раскачиваясь влево вправо вперед-назад, начинал причитывать. И что же он причитывал? Ах ты моя бесталанная ты головушка! Ах ты таланы нету мне! Что же мне делать бедному, сирому, без бесталанному? То есть он как бы чурал. Он заклинал беду, он призывал талант. Возьмите такое литературное произведение, русское, которое в детстве каждый из вас слушал, если не читал. Видел мультфильм и должен был бы запомнить эту фразу из финала. Но в мультфильме она вырезана в советском. Я имею в виду эпопею народного ума и изворотливости «Коньёк-Горбуньёк». Финальная сцена. Биологический химический эксперимент с царем не удался. Царь сварился в крутую. А иванушка дурачок наоборот, из трех вод благодаря помощи ходящей химическо-биологической лаборатории, именимой Конек Горбунок, вышел умным и красавцем. И царь-девица, естественно, хочет выйти за него замуж. Но... Сказка поэм разворачивается в контексте русской социально-исторической традиции. И она, обращаясь ко всей громаде народа, собравшегося на Дворцовом дворе, что присутствует при этом, чудесном превращении, говорит, что она хочет выйти замуж за Иванушку. Что отвечает ей вся эта громада? Твоего роди Талана. Признаем царем Ивана. Счастливый брак умножает счастье людей, поэтому ради того, чтобы они были счастливы, ради твоего счастья, пусть это свершится. Потому что царствовать будет она, а царю талан крайне необходим. Без талана царствование не будет счастливым.